Facebook больше не будет связывать аккаунты пользователей в Facebook и Instagram, если они не были связаны в Аккаунт с Центр. Теперь, при создании рекламных прогнозов и измерении эффективности компаний, эти учетные записи будут рассматриваться как отдельные люди. Раньше компания учитывала пользователя с несколькими аккаунтами как одного человека в рекламных целях, если эти аккаунты были связаны через приложения Facebook и Instagram. Например. Если пользователь использовал один адрес электронной почты и в Facebook, и в Instagram или же посещал обе платформы с одного устройства, то при взаимодействии с рекламой эти аккаунты учитывались как один человек. Теперь по мере развертывания обновления рекламодатели могут увидеть его влияние на прогнозы в планировании компаний. В частности, ожидается увеличение прогнозных значений по примерному размеру аудитории. Что касается охвата, то у большинства компаний заметных изменений быть не должно. Уникальные метрики указывают не на количество действий, а на количество людей, которые их совершили. Это приблизительные метрики. Они также основаны на выборке и зависят от таких факторов, как количество аккаунтов, используемых одним человеком в продуктах компании Facebook. Например, если человек увидел публикацию со страницы своей компании, а потом увидел ту же публикацию со своего личного профиля, мы можем посчитать, что охватили двух людей. Кроме того, если человек связал свои аккаунты в Facebook и Instagram в центре аккаунтов, при прогнозировании и измерении результатов рекламы они будут считаться одним аккаунтом. Если же человек этого не сделал, его аккаунты будут считаться отдельными аккаунтами. На данный момент есть 35 уникальных метрик. Среди них такие как уникальные добавления в корзину, уникальное начало оформления заказа, уникальные просмотры контента, количество уникальных покупок в мобильном приложении, количество уникальных поисковых запросов в мобильном приложении, цена за тысячу охваченных людей и прочие. Более подробно можно с ними ознакомиться в ссылке под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!